добрый день рад вас всех видеть сегодня очередное занятие по курсу <coughs> борьба и преодоление сексуальной зависимости сегодня мы разберем очень важную тему три вида умонастроения слуги смотри до конца будет очень интересно ты поймешь какие три вида умонастроения слуги может быть у человека которые сильно помогут ему избавиться от сексуального вожделения. Привет, ты на канале Бромовет. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог. На этом канале мы рассуждаем и говорим о жизни, обществе, философии, психологии. Пытаемся найти разные способы преодоления психологических проблем и любых других иных. Если у тебя есть психологический запрос, обращайся ко мне, буду рад тебе помочь. Сегодня мы поговорим о очень интересной теме, три стадии, три аспекта умонастроения слуги, которые помогут тебе преодолеть стремление, вот это желание к сексуальным, вот это вот сексуальным удовольствиям, помогут тебе контролировать их. Конечно же, это видео, весь этот цикл, цикл моих видео, а предназначен для контроля сексуального выжделения, то есть не для того, чтобы вы вообще перестали им заниматься, а для того, чтобы вы могли контролировать свои сексуальные вот эти вот потуги, позывы. Итак, первая стадия умнастроения слуги заключается в готовности совершать аскезы. Если в первом варианте настроения господина суть заключается в получении наслаждения от обладания какого-то объекта, то при первой стадии умонастроения слуги счастье приходит от служения господину. Но в большей степени идея служения в первом аспекте ⁇ это идея добровольного взятия на себя аскез и выход за зону комфорта. Фактически слуга ⁇ это тот, кто добровольно выходит для себя из зоны своего комфорта. Если слуга не может выйти за зону своего комфорта, то его ценность как слуги сильно падает. Он добровольно выходит за зону своего комфорта потому, что... Свои аскезы, за страдания он вообще не считает. Он считает для себя это естественным состоянием. Итак, готовность совершать аскезы. Таков первый аспект э, умонастроения слуги. Если человек готов совершать аскезы, хотя бы вот он теоретически принимает, что э, совершать аскезы это нужно, то в умонастроении, в таком, что я готов от чего-то отказываться, ему будет намного легче преодолевать свою сексуальную зависимость. Потому что давайте так разберемся, что такое аскеза. Аскеза — это добровольное лишение себя комфорта, какого-то комфорта, с целью достижения каких-то результатов. То есть если я добровольно начинаю вставать рано утром, идти принимать прохладный душ, то есть я мог бы лежать в кровати, но я добровольно это делаю, это значит, что я получу хороший тонус мышц, приподнятое настроение, да, там самочувствие в течение дня. То есть я получу большие выгоды. Точно так же, если я добровольно иду в тренажерный зал и начинаю качаться, качать свои мышцы, собственно говоря, я получу то, что мои мышцы будут накачаны, у меня будет здоровое тело. То есть я выхожу за зону комфорта, но при этом я получаю очень хороший благостный плод. И точно так же здесь, если ты вообще не готов совершать какие-либо аскезы, то есть себя в чем-то где-то ограничивать, то преодолеть вот эту сексуальную зависимость будет не просто невозможно это просто ну, на сто процентов невозможно здесь даже обсуждать нечего здесь не просто знаете вот там сложно будет это будет невозможно потому что будет хотеться ужасно и себя сдерживать эти порывы не обладая вот этим вот качеством способностью к совершать аскезы будет невозможно поэтому это очень важный момент что просто чтобы вы понимали что Положение слуги, да, положение умонастроения, что я вот стараюсь кому-то служить, означает три вещи. Первая вещь – это готовность добровольно совершать аскезы. Вторая вещь называется персональное служение. Если во втором варианте с господином человек владеет и контролирует что-то сознание, то здесь слуга добровольно и с радостью занимает свое сознание в служении господину. Занимать или отдавать свое сознание означает добровольно служить кому-то с вниманием и заботой. Служение выполняется с радостью, по собственному желанию, а не из-под палки, и человек от такого служения получает радость и счастье, чем в этом случае слуга отличается от станка. Станок ни о чем не думает и выполняет свою работу им персонально, не думая о том, кому он выполняет свою работу. А слуга вкладывает свое сердце и внимание в свое персональное личностное служение. Слуга должен служить не сжав зубы, а искренне и с радостью, не автоматически, а осознанно и с вниманием. В противном случае это уже не будет служение, а будет рабство. А Рыбы никому не нужны. Итак, персональное служение. Готовность персонально кому-то служить. Если мы готовы, например, совершать аскезы для себя, для того, чтобы самому получить этот плод, но при этом не готовы а, как бы трансформировать свое сознание и впустить в него идею, что я могу кому-то служить, то есть я буду совершать аскезы, себя где-то ограничивать, там, вставать, идти кому-то что-то делать, делать это с вниманием, для кого-то, то есть для какой-то личности. Если я это не готов делать, и не хочу оказывать персональное служение в своем, хотя бы в своем уме. Я не говорю сейчас вот пойти к какому-то дяде Васе и там, и там ему что-то делать. Я говорю про свой ум. Хотя бы свой ум вести такое состояние, что да, я готов совершать аскезы. Да, я готов персонально кому-то служить. Вот эти два аспекта очень сильно помогут тебе в преодолении своей сексуальной зависимости. Итак, идем теперь к последнему аспекту, самому важному, третьему. Третий аспект заключается в соблюдении запретов. Слуга нуждается в запретах и ограничениях. Идея слуги – это всегда идея запретов. Если у слуги нет запретов, то он уже не будет чувствовать себя слугой, а фактически будет господином. Принятие запретов означает соглашение слуги с ограничениями и правилами, которые устанавливает господин так как если нет ограничений и правил, значит они нет служения. Если слуга принимает господина, то он и принимает все правила и ограничения, исходящие от господина. Запреты означают, что слуга понимает, что есть вещи, которые он не имеет права делать. И чем больше запретов и ограничений, тем проще человеку чувствовать себя слугой. Когда господин о чем-то просит слугу, если слуга это не делает, это и является нарушением правил и запретов, то есть невыполнение своих обязанностей перед господином. Если у слуги нет запретов, то между господином и уже нет отношения служения. Такие люди могут быть друзьями, родственниками, но уже никак слугой а господином. Итак, третий момент – соблюдение запретов, готовность к соблюдениям запретов. Это очень важно, потому что если мы в своем сознании, опять же, не готовы каким-либо запретам и ограничениям, именно вот хотя бы на уровне ума, то есть мы не согласны с этой идеей, с этой идеей, что я себя буду где-то ограничивать, где-то буду себя сдерживать, то есть соблюдение запретов помогает человеку развиваться во всем. Например, когда мы приходим в школу, да, там есть ряд запретов, что ты имеешь право делать, что ты не имеешь право делать, когда ты приходить на уроки, не приходить на уроки. Только я вас прошу сейчас не путайте с аскезами, потому что непосредственно аскеза является то, что ты сидишь и учишь уроки, когда, например, многие другие гуляют. Вот это аскеза, добровольное лишение себя этого. А подчинение правилам – это немножко другое, когда ты добровольно подчиняешься правилам. И фактически вся наша жизнь, вся наша жизнь подчинена правилам. Вот мы выходим на дорогу, садимся в машину, на нас действует вот такой огромный свод правил, что мы имеем право делать, а что мы не имеем право делать. И там больше написано, что мы не имеем права делать. И куда бы мы ни пришли, чем бы мы ни занялись, мы увидим, что везде есть запреты и ограничения. И, собственно говоря, точно так же с, в этом курсе с борьбой с сексуальной зависимостью, для того, чтобы успешно противостоять позывам своего ума, нужно хотя бы теоретически принять в свое сознание вот эту вот идею готовности выполнять запреты. Потому что дальше я буду говорить достаточно интересные, Вещи, которые связаны непосредственно с физическими действиями И там нужно будет себя во многом ограничивать Итак, с теорией, с теорией скоро будет покончено Мы перейдем к самому главному Уже перейдем к вишенке на торте Будем говорить о том, какие именно правила должен человек совершать Для того, чтобы прогрессировать И для того, чтобы держать вот свои сексуальные позывы в контроле, под своим контролем Ставь лайк, пиши комментарии, подписывайся на канал. Буду ждать тебя в следующих выпусках. До скорого, пока!